Здорово, мужик, я обращаюсь и на тебя, кто сейчас смотрит этот видос так же, как я раньше. Думаешь, прийти, либо не прийти, однозначно прийти, потому что эти 4 дня поменяют твою жизнь в корень. Эти деньги, ну, они, в принципе, инвестиции в себя, все успешные люди говорят, что вся хорошая инвестиция – это инвестиция в себя. Потому что ты сейчас думаешь, блин, давай завтра, ты сейчас смотришь видосы Шамшурина, смотришь его подходы и думаешь, блин, завтра начнешь, да не начнешь ты завтра, понимаешь. У тебя нет времени подумать. Знаешь, как говорил Эйнштейн, человечеству нет, не хватает времени, для того, чтобы не, не хватает скамейки для того, чтобы сесть и подумать о своей жизни. Сядь сейчас и подумай о своей жизни, и прими решение, приди сюда, и эти четыре дня просто переверну твою жизнь. Скажешь спасибо тренерам вот Денчику, Я хочу поблагодарить всех тренеров, потому что вот благодаря ему как бы я здесь он мне сказал, что он, он поверил в меня. Я сам себя не верил, как, так как он меня поверил. В принципе, прими решение приходи на тренинг и, тут, и тебе будут рады, и ты просто поменяешь свою жизнь. Все.